Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре биржа ZoomX. Давайте разберемся, что в этой бирже сейчас интересного, чем они нас могут порадовать, привлечь, какие есть бонусы, какие есть интересные моменты для трейдинга и как мы сможем на этом заработать с минимальными комиссиями и, соответственно, уйти в хороший плюс. Так как, вы знаете, сейчас много бирж начинают разные проводить конкурс акции но ну, как по мне здесь довольно-таки интересные привлекательные моменты есть там из скопий трейдингом соответственно и много других моментов поэтому что идем смотрим что нам предлагается сразу какие у них тут мероприятия по этому мероприятию призовой фонд у нас получается 450 тысяч долларов это у нас торги. То есть, также здесь можно будет в этом, скажем так, торговом конкурсе получить крутых 5 рубашек. Это очень-очень круто. Также лотерея на сумму 100 тысяч долларов США. Это все из-за того, что вы просто будете делать объемы торгов. И, соответственно, вы просто торгуете. И если вы там попадаете в определенные критерии, вы просто-напросто получаете... Эти крутые призы. На самом деле это очень-очень круто. И смотрите, да, чтобы получить рубашку, у вас должен, конечно, быть серьезный объем торгов. Ну и рубашка, это, конечно, на самом деле крутая. Потому что, как говорится, она э, не 5 копеек будет стоить. Ее можно будет на вторичке за хорошие денежки и продать. Ладно. А также другие разные бонусы, объемы торгов там от 40 тысяч долларов. В принципе, это совсем немного. Если будете торговать, делать определенный профит, тут не от, не от профита считается, а просто от объема торгов. Соответственно, после этого вы сможете получить определенные призы и между собой их разделить. С этим уже хорошо, уже на старте у нас хорошая новость есть. Так что идем дальше. Что смотрите у нас дальше? ZoomX у нас занимает сейчас в данный момент 36 место в списке бирж. Если зайти на CoinMarketCap, это у нас в деривативах Соответственно, это уже неплохо. То есть, он как бы отбивается. Я думаю, сейчас в ближайшее время он в ближайшие топ-15, топ-10 поднимется. Сейчас тут еще готовится много разных интересных моментов. Я постоянно слежу за новостями, за обновлениями. Поэтому ждем, ждем, еще раз ждем, когда будут еще крутые темки. Но сейчас стоит присмотреться к тому, что нам уже дали тому, что мы имеем. Ладно, сразу же у нас выскакивает окошко, что нам надо какая определенная помощь нас интересует. Ну, то да ладно. Что у нас по самой бирже? Максимально простой, удобный функционал. Есть приложение на получается на iOS, App Store, Google Play. С этим у нас все хорошо. Также не забывайте залетать в социальные сети. Здесь обычно по старту вылетают какие-то новости, обновления, самые-самые свежие. Так что вы всегда сможете во все это успеть залететь и всеми этими моментами разобраться. А, так, купить можно как P2P. А, точно так же можно будет и купить там с помощью карты. А, централизированная биржа, децентрализированная. То есть тут варианты есть переключения. С этим все у нас хорошо, все понятно. А, ладно. По трейду тут у нас все просто, как обычно. Никаких заморочек, там таких сложных манипуляций, чтобы зайти торговать, здесь вообще как бы нету. Вкладка у нас тут с анонсами, э, с тем как правильно что пользоваться гайдер, э, скажем так, а, определенные эвенты, залетаем, смотрим, тут постоянно какие-то эвенты, то есть вы можете просто-напросто как и обычно торговать, там либо просто что холдить, возьмите небольшой объем сделать и вы уже под какую-то категорию попадете, соответственно после этого вы сможете что получить хороший приятный бонус а если еще и хорошо залетите, то будет очень, очень хорошо в плане материального состояния вашего, которое увеличится в разы. А, реферальная программа, аффилиаты, и тому подобное. То есть, если вы будете кого-то через друзей позовете, соответственно, когда ваши друзьяки залетят, вы сможете, опять же, на этом хорошо все приподнять себе в, кармане, в кармашку денежку. А, копи-трейдинг. По копии трейдингу у нас здесь выбираем, какой нам нравится трейдер. То есть выбрали определенного трейдера. И после этого смотрим, какие они делают там профиты и тому подобное. Смотрим там, у них ранки. Вполне того, сколько сделок он сделал. Какой у него профит за 7 дней. там Плюсы, минусы. На самом деле, если вы вообще не умеете торговать, это очень-очень удобно. Просто главное выбрать нормального трейдера. Посмотреть его историю. Как давно он торгует. И после этого к нему, как говорится, подключиться. И просто-напросто вы завели денежку. Там, допустим, ага, хочу я торговать там, на 1000 долларов. У меня есть 1000 долларов, но я хочу торговать, но не знаю как. Вот люди, которые знают, как торговать. Соответственно, могут, да, могут быть и просадки. Точно так же, как и вы. Но мне кажется, у этих ребят больше шансов. То, что, скажем так, они заработают больше денег для себя и для вас. Соответственно, от, вас, от вашего дохода там, определенный процент этому человеку пойдет. Но, тем не менее, вы просто спокойно будете сидеть, наблюдать, как, вам, как ваш капитал, как говорится, умножается. Ладно, что у нас дальше? Здесь у нас просто максимально просто и удобно смотреть, как графики. Есть все готовые нужные индикаторы, с помощью которых мы сможем торговать. Я не прям сказать, что там какой-то трейдер, но иногда могу подторговать То есть здесь всякие там линии пробоев там и тому подобное. Можно все что угодно себе здесь нарисовать и так, и сяк, и тому подобное. То есть смотреть там объемы, какие там у нас они идут, да. И вот эти вот моменты. С этим понятно? Понятно. А, что у нас еще интересного? А, как по мне, самое интересное, вот, если вы плохо торгуете, это получается смотреть как торгуют другие, когда вы отдали свои средства в копитрейдингах и, соответственно, участвовать в разных новостях, приколах и участвовать обязательно в реферальной программе, потому что вы сможете там хорошо, опять же, говорю, заработать. В принципе, как бы у меня на этом все, поэтому что, ребятки, залетаем в ZoomX ссылочки все будут в описании, пишите комментарии. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. А на этом у меня все. Поэтому всем удачи, всем профита, всем пока.